Привет, ребята, и с вами снова Хил Клим Рейсинг. Вот, мы немножко денежек подсобирали, открыли сразу все, все квесты и купили супер джип. Давайте же попробуем, как же наш джип справится с этими квестами. Вот первый раз мы гоняем в лесу, у нас, видите, соперника нету. Кстати, кто не знал, говорю... Если соперника нету, то вы едете первый раз Вот видите, ни рекордов, ничего У нас показывает э, циферки только до следующей заправки И там до монеток будет показывать А уже следующий А вот монетки, кстати а в следующий раз, когда мы будем ехать Нам уже, э, ну, во-первых, соперник появится И будет показывать э, циферки нашего рекорда Ух ты, какие качельки интересные Такие опасные Ой, потеряли мы головной убор да, я вам скажу, что этот джип уже намного серьезнее, чем наша первая машинка была. Я, кстати, думал ее просто прокачивать, прокачивать, прокачивать и пройти всю игру на первой машинке. Но, видимо, это было заблуждение. Все-таки стоит покупать следующие машинки. Вот у нас этот джип на как бы, вот как с магазина. Ничего мы на него не ставили. Все как есть все в заводской комплектации, никакого тюнинга и я вам скажу, что показатели намного выше, намного выше, нам больше нравится, не знаю, будем мы спортивные покупатели или, ой, потеряли мы рамку нашу, вот эту защитную, но если честно в заводской комплектации она не сильно защищает при любом перевороте, и, и, ну, шея ломалась, очень просто вот, э, довольно далеко, там мы уже заехали, 700, 4, 7, больше 700 метров мы проехали в лесу э, такого и еще как бы со старта не было. Ну, можем э, сделать скидку на то, что джип у нас-то в принципе уже серьезный. Э, да и опыт как никак не крутил, у нас уже есть ой, качельки, качельки, надо быстренько, быстренько, ой, ой, ой, давай, давай, давай, давай, давай, давай. так нужно выждать. Сейчас так скатимся Оп и на колеса стали Вообще суперски все для нас сложилось Видите холмы какие На нашем джипе предыдущем Учитывая даже что мы там поставили Два раза улучшили двигатель Там резину поставили крутую На такие холмы не могли заехать А на этом с легкостью По воде по и по воде поедем Куда угодно ребята Главное не спешите и не полить горячку, как говорит мой один знакомый, и все у нас получится. Вот, очень много монет мы насобирали, я думаю, нам еще хватит и джип улучшить. А может насобираем и купим что-нибудь посерьезнее, какую-нибудь машинку. Ух ты, какой склон! Склон, склон большой-большой. Получится ли у нас заехать? Ребят, как вы думаете, получится или нет? Ну, давайте попробуем. Ну, ну держи, держи, держи, держи, держи, держи. Давай, давай, давай, давай, давай. Ой, ой оптимус. Что-то у нас с равновесием не то. Главное, шею не сломать. Сломали шею. Вот, на этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх. Делитесь нашими выпусками. Пока-пока.